В ванной. Опять скажи. Может в шкафу, шкафу где-то? Потерялся у нас Максим. Где-то голос подает, наверное, превратился в этого мини в, мини в мини в мини Максимку, в мини Максика. Вообще не можем найти парня. Максим, что ты там говорил? Я не расслышал. Он говорил бугага. Бугага mm -hmm. говорил. Ну что Скажи, где что не буду. Может, за унитазом вот там? Да нет. Толя, ты пальцы не, не грызешь? Никто писать не хочет? Может, он в унитазе сидит? Нет. Где? Я знаю, Где? Где? Где? ты туда забрался. Ты туда Сижу, вы там смотрите, я такой, смотри, такой так, спрячаю, Я такой так спрячу, меня его не видит, я такой смотрел, такой сижу, такой сидит, такой такой роза, такой. Так в прятках можно спрятаться. Попробуй теперь слез оттуда.